Видите, как работает прогрев? Вы все знаете эту пирамиду масла, да, то есть внизу стоит большая часть каких-то определенных проблем, там, решения каких-то базовых, да, потребностей, там, и так далее, и так далее. Здесь вот тоже примерно на такой же таком же, по такому же алгоритму работает прогрев. То есть нижняя часть, вы прогреваете свои ценности, вы доносите до аудитории, что касается ваших ценностей, то есть что именно вы в своем прогреве рассказываете, кто я, какие мои ценности, и на этом этапе самая большая аудитория вовлекается в эту историю. Она вовлекается именно э, в то, э, что является для, самой большой, для самого большого количества людей. Вот я начинаю волноваться, потому что у меня э, не складывался, не сложился пазл, то есть есть какая-то определенная схема, и я э, пытаюсь сказать, и мысль теряю. Дело в том, что, понимаете, ценности – это такая штука, которая для многих людей осознанно и неосознанно очень близко. То есть, если мы говорим о ценности свобода, то я понимаю, что это почти разделяют все. И, конечно же, придут многие люди. То есть именно в теме а, ценностей и свобода, почему для меня свобода важна, почему я вообще пришла в онлайн, почему я хочу сама зарабатывать, почему я хочу развиваться в этой своей экспертности. Потому что у меня есть такая ценность, и я раскрываю эту ценность. Или, например, если я говорю, моя ценность является реализацией, то я рассказываю, как я вкладываюсь в это, сколько я сижу за то, чтобы это реализовать в себя, какие у меня происходят идеи, инсайты и так далее. То есть это вот самая нижняя часть воронка, где вы собираете аудиторию на эти ценности. Или, например, здоровый образ жизни, да, то есть здоровье и так далее. Следующая ступень – это ваша личность. То есть на этом этапе вы собираете людей, которые привели вас к этой экспертности. То есть навыки, которые привели вас к этой экспертности. То есть навыкам вашим. Все навыки развиваются наши в основном, опираясь на наши сильные качества. Согласитесь. То есть если у меня есть такое сильное качество, например, как наблюдательность, оно мне позволяет выстраивать определенные системы. То есть мое вот это сильное качество наблюдательность позволяет выработать определенную повторяемость некоторых действий. То есть я слежу за повторяемостью определенных людей, определенных действий, определенных поведений людей, да, то есть каких-то алгоритмов. И я собираю это в некую систему. И таким образом это позволяет мне этот навык создавать, быть очень продвинутой в своей экспертности благодаря вот этому навыку и так далее. То есть вы на этом этапе раскрываете свою личность, и люди на этом этапе очень сильно присоединяются, и уже вы переходите на некий блогерский путь, когда люди вам шлют аплодисменты. То есть они уже на этом этапе понимают, вот он этот человек, который мне поможет, вот это тот человек, который действительно решит мою проблему. То есть ранее, если вы собрали людей по ценностям, эти люди присоединились, они смотрят на вашу личность, понимают, что вы тот человек, который может быть проводником в решении их проблем, и вы уже переходите на следующий этап, этап вашей экспертности. Когда вы рассказываете, что вас подвигло создать этот продукт, какие ваши качество привели к созданию этого продукта, какая ваша экспертность привела к этому продукту, что явилось наиболее, например, психологи могут быть и в теме отношений, и в теме здоровья, и в теме похудения, там, и в теме мышления. И это все могут быть при психологе или коуче, согласитесь. Но они именно из этой всей когорты какой-то определенной темы могут выбрать одну, потому что она наиболее близка в силу чего, и вы это раскрываете в своих сторис, вы раскрываете, что в моей жизни происходили определенные события, которые, например, так или иначе имели в моей, то есть даже биография наша трудовая, она не так зря просто было. что-то внутри вас сподвигло идти вот в эту а, работу, которая у вас была. У меня, например, была работа, где я работала коммерческим директором Кастель Радио, где мы продавали частоты, да, вот этим Билайн и вот и так да, там всем телевиз, телевидением. То есть а, там а, мои качества очень сильно развивались как продажников. В плане чего? Я там занималась защитой финансового плана, я выбивала людей, я выбивала деньги на капремонт. То есть вот эти качества развивали меня как хорошего переговорщика, как умение договариваться, как умение просчитывать будущее прогнозировать будущие доходы и как это нам окупится. То есть эти качества развили во мне еще и лидерские качества, потому что после этого я ушла в, свою, в свой бизнес. Таким образом, я росла и развивала определенные качества своей личности, своей экспертности, которые привели меня в дальнейшем к созданию этого продукта. И вот это а, и является вот этой пирамидой, а, вот этой некой такой вот воронкой, да, которая на основ... вот она и являться будет основой вашего прогрева, то есть сначала вы раскрываете ценности, потом вы раскрываете личность, дальше вы переходите на экспертность и потом вы уже переходите в продающий сторис. То есть на этом этапе, когда вы уже поделились с аудиторией, разделила ваши качества, которые, во-первых, присоединилось в охватах, потом она дальше подарила вам лайки, да, то есть уже на этапе, когда вы рассказываете про экспертность. Потом уже, когда вы рассказали про экспертность, она с вами начала присоединяться и понимать, что вы являетесь тем самым проводником, и уже вы тут плавно переходите к продукту. И вот на этапе продукта вы здесь должны понимать, что ссылка на каждый этап должна быть отдельной. То есть, когда вы сейчас рассказываете, например, про то, что у меня есть маленькое какое-то решение, а в какой-то проблемы, вы можете вложить ссылку, получить чек-лист. И на этом этапе вы собираете аудиторию. Это самая нижняя часть воронки, которая позволяет вам посчитать конверсию, сколько людей уже, которые прогрелись через эти три основные этапа, вы перешли на четвертый продукт. Вы уже этим людям предлагаете определенные полезняшки. Вы готовите. Вот уже люди начинают чувствовать, начинаются продажи. Вы уже на этом этапе говорите, вот ссылка, забери. Этот чек-лист. Не нужно никаких сайтов. Нет, вы сайт можете внизу поставить, но, что, но так, чтобы человек зашел к вам, и у него сразу верхняя строчка была на решение одного шага, чтобы он не лазил, не скроллил по всему вашему сайту топлинки. Нет, вы сверху ставите вот именно эту ссылку, Ставите определенный временной интервал, забери бесплатно вот это вот решение. Это могут быть видео, это могут быть чек-листы, это могут быть гайды. Дальше вы, когда а, провели это мероприятие, вы прогрели аудиторию, люди забрали, вы сделали призывы, вы рассказали через прогрев о том, как, а, вот, например... Вы рассказываете, как вы создавали этот продукт. Например, вот здесь я видела, есть одна из наших клиенток Ольга. Она работает в теме, в теме сложных отношений да, в семье. Почему человек пришел к этой теме? Потому что именно в этой теме у нее укреплялось экспертность. Человек работал в МЧС, вытаскивал с чуть не с того света женщину. И вот на этом этапе она может поделиться кейсом. Три шага, которые надо остановить, там, допустим, до какого-то процесса и вы в сторис рассказываете об этом, о том, что вот одну историю, у меня была такая ситуация в моей трудовой биографии, у меня здесь была вот такая женщина вы не пишете, не говорите ни имена но вы рассказываете историю вы рассказываете какую-то свою историю какие-то делитесь кейсами а как надо это сделать, друзья, вот в шапке профиля, заберите этот он бесплатный но он эффективный, почему? потому что именно эти три шага позволили моей клиентке Марине, Марине остановить этот процесс. Она хотела оставить детей, там то-то, то-то сделать. Но именно эти три шага после именно этого момента все в ее жизни изменилось. То есть когда вы включаете эмоции, потому что сейчас идет старителлинг, а старителлинг – это в первую очередь эмоции, это в первую очередь а, лицо ваше. То есть старителлинг – это вы раскрываете себя как главного героя, который является участником каких-то событий, вы рассказываете, вы включаете своим лицом, своей интонацией, своей вот этой болью. Знаете, я вчера смотрела в YouTube очень интересный разбор, вот один очень мне понравился, мне как продюсеру вообще такие темы очень близки. Я посмотрела разбор, когда, значит, очень такой сильный профессионал, рассказывает выступление артиста. И он говорит, смотрите, вот видите здесь, какой смысл он вложил? Почему у него такая одежда? Почему сзади такой антураж? Почему он делает именно вот такие действия? Потому что история создания этой песни была вот такая, вот такая. Потому что вот здесь вот так вот была повешена вот такая задний фон. Потому что во время создания этой песни, или когда песня писалась, там была такая такая-то история но настолько в одной песне круто было подано все эти смыслы плюс артист выступал со всей своей эмоциональной такой составляющей он рассказывал он показывал руками там были какие-то определенные у него украшения которые являлись тоже некими такими, знаете, вот очень мне нравится слово пасхалки, да. То есть мы сейчас очень многие вещи так или иначе с этими смыслами, этими пасхалками раскрываем, что там в подтексте является. Так вот, когда вы рассказываете через определенную историю о том, что как изменилась эта ситуация благодаря этим трем шагам, вот заберите в ссылки, вы выполняете это действие. И уже следующий этап, когда вы говорите, там, допустим, два дня вы рассказываете об этом, или там какое количество у вас по сценарию, там надо все прописывать в сценарии. Мы, например, у нас в продюсерском центре старизмейкеры, смысловики сидят, прописывают целый сценарий, что они здесь раскрывают, какой блок какую конкретную задачу ставится. Так как они сейчас все только новые, мы только обучаемся, но я думаю, что мы крутые вещи будем скоро выпускать, вшивая вот все эти пасхалки и скрытые смыслы. Следующий этап, когда вы говорите, у меня есть одно решение, вот, вот по, три шага, которые надо сделать, я вам разберу, как это надо делать в одном шаге полностью, я вам покажу, как это сделать. Как вы можете это сделать лично для вас? Приходите ко мне на бесплатную консультацию. Я вам покажу, как этот инструмент сработает именно в вашей ситуации, в вашем, вашей проблеме. Вот ссылка в шапке профиля. И вы тут меняете ссылку и ставите ссылку вверх, которая соответствует этой задаче. То есть вы всю эту нижнюю часть убираете, и ставите именно эту. Все. Вам не нужно опять весь этот сайт. У вас задача продать один следующий шаг. Продать свою бесплатную консультацию. У меня вот, кстати, заканчивается завтра бесплатная консультации в теме востребованности. Друзья мои, переходите по ссылке, записывайтесь. Потому что я реально показываю, как на вашем проекте это можно сделать. И следующий этап, вы рассказываете, это я уже на самом деле рассказала, и следующий этап, вы рассказываете, как я это сделаю системно, как я это показываю, ну, например, как вариант, да, приходите ко мне и записывайтесь на мой марафон трехдневный, я вам там покажу, как работает вся эта система, в какой последовательности она работает, вы увидите сверху весь этот процесс, вы увидите, как эти проблемы решаются, как они через какие техники, через какие практики это. Я включаю все это. Круто, круто. Записывайтесь на марафон. И у вас ссылка стоит на марафон. И в конце, когда люди приходят на марафон Рассказывайте рассказываете о самой системе, которая работает вся в комплексе. Если человек хочет пройти от начала до конца всю систему, вы продаете свой основной продукт. И это вот будет уже получить систему, и вы вкладываете уже там ссылку своего продукта. И вот он вам тогда вкладывается сайт-продажник. Только на этом этапе вы публикуете сайт-продажник. То есть вы его не то что прячете, но вы его ставите вниз. Кому надо, кто уже на этапе первого захочет к вам идти, он уже найдет. Но на начальном этапе ориентируй, ориентиром у вас должен быть решение одного шага. Поэтому, друзья, я здесь сразу хочу вам сказать следующее. Вот об этих и других вещах я сейчас уже...